Я хочу перейти к проповеди. И я ее построил на предложении из книги Откровения. Иди и смотри. Кто помнит, где в Откровении написано это? Иди и смотри. Сусим, до того, как я расскажу вам рассказ про всадников я хочу сказать несколько слов про книгу Откровения Сеферит Галут Двырин, локолках, а, на самом деле книга Откровения рассказывает нам не очень прекрасные вещи Ве, если мы читаем новости про то, что происходит на Украине или про террористическую деятельность здесь в пределах Израиля уютер, от аргашот то мы чувствуем примерно то же самое, как то, что мы чувствуем во время чтения книги Откровения. Но если мы посмотрим на весь мир, не все черно, черное. Слава Богу, у нас есть наши семьи, и есть места на земле, где нет войны. И есть места, где есть радость и надежда. И то же самое с книгой Откровения. Это как... Э сторона одной и той же монеты есть та часть, на которую мы должны смотреть и видеть реально, что происходит в этом мире и это, да, страшные вещи а на второй стороне медали есть место для надежды и для радости и для работы и для добрых дел и таким образом мы должны смотреть на книгу Откровения по-другому мы впадем в паранойю и мы потеряем всякую надежду но ну и книга откровения показывает нам различные знаки я думаю что она меньше говорит про времена период потому что то что нам написано в книге откровения можно применить к разным периодам в истории человечества но как знаки идут как эм, ободрение нам проснуться и не спать, и смотреть и э, быть работниками в этом мире это то, что книга Откровения должна сделать в нас. Иди и смотри. Как я уже сказал, сегодня мы живем в очень сложное время. בעולם, זה, ככה, была война в Ливии в Сирии в разных сторонах мира и мы на нее смотрели не с полным вниманием а сейчас есть война в Украине и это разбудило весь мир хотя еще это не является третьей мировой войной, но весь мир каким-то образом реагирует на эту войну. Молитвой, помощью, санкциями, каким-то образом весь мир э, вовлечен в эту войну. И если ты человек здравомыслящий, то ты понимаешь, что что-то происходит. И то, что происходит у нас последние три недели я не помню, чтобы когда был последний раз чтобы за три недели от террора погибли 14 человек и я понимаю, что наша страна наше правительство и наши службы безопасности проходят какой-то кризис мы мы э, нашли себя спящими. И вдруг враг а, атаковал. Мы про э, сон, про сонное состояние поговорим попозже. И вот книга Откровения. Я хочу напомнить вам. Мы будем говорить из шестой книги. Первые три э, э, главы говорят о том, как Бог открывает Йоханану Духовный мир шарле рот это улама Этот мир мы не видим каждый день. Мы нуждаемся для того, чтобы увидеть это в откровении, в прикосновении Божьей руки. Я думаю, что это больше, чем пророчество. Johann, но вот божья рука прикоснулась к Иоанну и он получил uh, слово или задачу передать это слово семью общинам кто помнит этот рассказ мы помним как он приносит uh, свое слово проповедь семью общинам и есть много толкований что означают эти семь общин Возможно, семь общин, которые были тогда в то время, когда жил Иоанн. Entonces, узнать, здесь, И тогда мы можем спросить себя, а почему здесь ничего не говорится про иерусалимскую общину? И в Иерусалиме тоже была община. Entonces, Поэтому uh, можно подумать, что он говорит не совсем об общинах, которые существовали в то время, а о семи различных периодах времени. И мы можем посмотреть на это толкование и так, и по-другому, каждому как нравится. И в четвер... В 4 главе мы уже видим, э, по, что поднимается это откровение и мы видим, что ангелы на каком-то этапе возносят Иоанна на небесах и перед Иоанном есть свиток и никто, никто не способен открыть этот свиток и в свитке э э аллегорическим образом есть большое значение в священных писаниях и мы видим часто Бог говорит пророкам вот книжка или свиток возьми и съешь и наполни себя чистым откровением и передает откровение моему народу ше а здесь в Откровении мы видим что не существует ни человека, никакого другого существа который способен открыть эту книгу <соединяющуюся в Иллюзию> кроме Сына Человеческого Сына Божьего говорится <соединяющуюся> про <в> Ишуа когда я читаю этот рассказ то мое воображение берет меня в книгу Исаи. 53 главы. И там в стихе 12 написано, из-за того, что ты предал душу твою на страдания, Бог поставил тебя среди великих и мы также читаем из послания к Ефесянам что из-за того, что Иешуа пошел ради нас на смерть и стал для нас пасхальной жертвой написано, что Бог поставил его выше всякой власти и начальства и вот он тот, который открывает эту истину в священных писаниях есть пример пророка Даниила и про Даниила написано он муж желаний. Он хотел все больше и больше познавать Бога. Я хочу сказать вам, если между нами есть люди, которые ищут откровения, ищут истину, в Машиях вы можете получить... Если есть люди, которые отходят от истинного пути, когда просто чересчур наполняют себя какими-то мистическими учениями, как Каббала или то, что, чему нас учит Хазаль. И я вообще не против того, чтобы вы изучали разные вещи Но есть чистая истина И самая большая Она находится у Господа Бога, сотворившего небо и землю И в книге Откровения это написано Yeshua, и через Иешуа мы можем изучать и получить ее. И вот мы в книге Откровения шестая глава. Я хочу начать читать. Первый стих. З, эм, ца, килу, з, а, з, а, это и есть проповедь. -э, л, ма адакшав, з, То, что я сказал до этого, это было вступление. Первый стих. Я буду читать по-русски. Я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и Я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри», второй стих. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дал был ему венец, и вышел он как бы победоносный, и чтобы победить. Мы видим, что происходит что-то интенсивное и мы видим белого коня но то что писание говорят про всадники который сидит на этом коне оно немножечко нас и расстраивает и путает он вышел как э победоносные для того, чтобы победить. И я знаю, что есть толкователи, которые говорят, что это и есть Иешуа Мессия. Но про Иешуа написано, что он уже победил. Потому что для Бога нет ни прошлого, ни будущего. Поэтому его имя, это Юд хей вав хей он всегда был, есть и будет. Поэтому кто это существо на белом коне? салаван. Многие люди пытались Взойти в Иерусалим На Белом Коне Или в другие города Как победители И не всегда эти люди были хорошими людьми Кто это? коль во-первых, э, то, что мы всегда говорим в нашей общине Мы понимаем так, я понимаю так Если вы понимаете по-другому, то все нормально Я думаю, что э, э, всадник, который и едет на этом белом коне Это сила заблуждения заблуждение я скажу вам пример чтобы вы поняли в царствах в третьем царстве в 22 главе есть рассказ их как цари Израиля захотели пойти на войну это были цари которые грешили перед богом и мы видим такое заседание на небесах дворы Естественно, на все на это нужно смотреть аллегорически. По счет просто духовные вещи произнесены на человеческом языке и там написано и Бог спрашивает тех которые вокруг него находятся кого я пошлю для того чтобы вести царя в заблуждение руах руах шекер и один из духов сказал, я буду духом лжепророчества среди пророков царя. И таким образом я введу их в заблуждение. В заблуждение. Заблуждение, которое влияет на нас. Усыпляет нас. И, и после этого мы не можем распознать силу правды и силу лжи. Я хочу сказать, привести пример. Это пример того, что происходит сейчас между Украиной и Россией. Я видел, как э, лидеры общин украинских обвиняют лидеров общин в России почему они не возвышают свой голос против этой войны я могу понять почему потому что они под страхом смерти находятся если они сейчас раскроют рот они прямиком пойдут в тюрьму а украинцы им не смогут помочь и таким образом они, этим поступком они не помогут и украинцам. И а их общины распадутся. И распадутся общины и, естественно, это нанесет вред всем семьям, которые находятся в их общинах. А валь, но что здесь произошло? Я помню, как где-то 12-15 лет назад заблуждение пропаганда отхила ливго. Русия. А, заблуждение пропаганды начало а, поражать всю Россию. И тогда, да, была свобода, так сказать, свобода слова, они могли а, что-то говорить, говорить правду. И можно говорить правду очень сильно и изменить а, вещи. Но тогда они были в таком сонном состоянии так, потому что они э получали э благо от всех э от всех хороших вещей которые правительство им давало понимаете о чем <сؤال> я говорю а это очень просто работает и всегда э тем же способом <связывание> э э Когда Гитлер пришел э к власти в нацистской Германии много лет тому назад, <связывание> люди да, могли э говорить свое слово, но заблуждение вышло и усыпило всех. А когда началось массовое уничтожение людей люди уже были под страхом смерти и не открывали свой рот это всегда работает одинаково честно говоря два года назад здесь в Израиле когда началась истерическая пропаганда прививок они я чувствовал, как сила заблуждения пытается охватить всех. Это то, что мы видим Всадника, который сидит на белом коне. Он думает, что он победит. И частич временно он да побеждает. Но как написано в священных писаниях, истина воссияет всегда. А ложь всегда потерпит поражение. Но что мы как верующие можем изучить из этого примера? У нас внутри есть Святой Дух. И нам нужно быть людьми молитвы. Мизуяфот. И не питать свой дух и свою душу а, неправильными новостями. Потому что ложь окружила все сферы нашей жизни. И в политике, и в медицине, и в науке, ки, во всяком месте. Потому что есть люди, которые на этом хорошо зарабатывают и укрепляют свою власть. И uh, есть uh, очень умные люди, которые просто uh, неправильными вещами uh, сводят с ума весь мир. Весь а мир заблуждение. И нам нужно открыть свои глаза и сказать, Господь, помоги нам стоять в правде и видеть правду. И тогда мы можем справиться. Неделю назад я здесь стоял и говорил такие слова, что погибает народ мой из-за недостатка ведения. Это также предложение из священных писаний. Это то же самое если мы не открыты перед богом если мы идем по жизни с таким настроем мне все равно помните Акуна матата". мне вообще на все плевать тогда мы будем люди которые заснут в этом заблуждении я хочу прочитать про второго коня и про второго всадника. Откровение 6:34. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное говорящее. «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, слэш, кровавый. И сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дам ему большой меч. Аскан барур. Здесь очень ясно, Милхама. война, а, как оно происходит, а, делают народ глупым сводят его с ума различными вещами а потом достигают то, чего хотят я прочитал немного про Германа Геринга когда он уже проходил был под судом Нюрнбергского процесса там был кто-то, кто постоянно с ним разговаривал он сказал, ему, и он сказал ему: Можно свести с ума и изменить направление любого народа. А за Германия хай в и тогда этот парень ответил ему, ну вы там в Германии жили под властью диктатуры, а мы здесь живем в демократической стране, нас невозможно совести с ума. И Геринг ему ответил, нужно просто два года, неважно где ты живешь, в демократии или в диктатуре. И, и если власть захочет, она тебя сведет с ума, и ты будешь под этой властью. И если ты не верующий, у тебя нет э, связи с источником жизни, то ты будешь как весь этот сумасшедший народ и монах на и слава богу гос и за господа Ишуа миссию который открыл нам доступ к этому источнику жизни и не дай бог нам не использовать этот путь и способ который он открыл нам давайте мы проснемся написано в послании ефесянам проснись всякий спящий Ты проснись между нами есть люди, может быть, более образованные, менее образованные, неважно Если ты э, с открытым духом И у тебя есть желание знать истину, ты будешь знать истину Эта книга говорит нам истину Стой за истину, истина сделает тебя свободным Вот война в каждом поколении война это очень плохо и нам нужно молиться чтобы не было войны но я хочу объяснить вам принцип как вижу его я иногда когда происходит что-то плохое то люди говорят вот Бог наказывает или когда происходит что-то хорошее, или кто-то что-то делает хорошее, то мы говорим, вот Бог благословляет. Я думаю, что это не таким образом конечно, работает. Конечно, можно говорить так, но не так это работает. Когда Бог сотворил все сотворенное им, и его небесная Тора не только 10 заповедей, но что-то, что выше нашего понимания наполняет все творение, тогда все творение становится забалансированным. И в Торе, и в Пророках, и в Новом Завете постоянно есть выражение мера за веру помните как вы отмерите так будет отмерено вам когда человек делает зло все творение реагирует на него чтобы сбалансировать его поступок а коля и когда человек делает что-то хорошее, то все творение также реагирует на то, чтобы воздать ему добро. Когда люди продолжают идти по пути зла, не смотрят на правду, грешат день за днем, то происходит война или мор. Э Мор. Это происходит в всей истории человечества. Конечно, мы в это время должны молиться. Потому что Бог, который способен творить чудеса, может сойти к нам и помочь нам в самой ужасной ситуации я скажу несколько слов и естественно меня слышат за границей и я говорю это с большим страхом как человек который недостоин но и Украина и Россия очень много грешили против uh, различных вещей и و... я не судья но, например, на Украине и Хмельницкий, и Бандера считаются национальными героями которые уничтожили жестоким образом тысячи десятки тысяч евреев. Они они Я опять таки говорю, что я говорю, что я говорю эти слова со страхом, и я недостоин произносить а эти а предложения. Но все, что происходит, это реакция творения. Когда мы читаем э, книгу э, Второзакония. 28 29, стихи, 28, 29, 30 стихи Бог говорит народу Израиля если вы оставите меня если вы оставите мой закон то все творение будет приносить вам вред а тем тому, вы будете наказуемый мечом вы э, умрете от э, разных болезней вы будете есть плоть ваших детей это ужасно но эти вещи происходят что же делать и когда я говорю когда я говорю это украине я говорю то же самое и россии can мне нравятся славянские народы. Они... У меня я вырос там, и у меня много связей со славянскими народами. Но я также и знаю славянский народ. Когда они теряют баланс, и в Шар невозможно их остановить. Кто предавал евреев на э, убиение во время Второй, Второй мировой Германии. войны? не немцы, это были л люди с Латвии, это были из Белоруссии и люди, были русские и, и были украинцы, это были и... венгры и румыны. Они брали своих соседей евреев и нафаль, и передавали. Машу, и передавали их в руки нацистов, потому что они потеряли баланс но Божья природа не может терпеть грех без конца и приходит реакция что делать? во-первых, молиться во-вторых попытаться терпеть в порядке, в том, И в третьих покается. В том, в Покает... Просто каяться без... без конца, без перерыва. В Ливанон, в И... Вторая, э, Ливанск... Вторая ливанская война в 2006 году. Мы <чут> Мы сидели и терпели, э, перетерпели четыре тысячи ракетных ударов с территории Ливана. И неверующие молились в то время. Как они молились? Хэ -сет, хэ -сет, хэ -сет. Боже, помилуй, помилуй. Прости и помилуй. Когда закончилась война, все забыли. Но во время того, когда на нас патали ракеты, вспомните, во время ракетных обстрелов атеистов не существует. И я думаю, что нет другого пути. Нам нужно молиться и нам нужно помогать всеми силами. Я вчера говорил со своим другом, он в Варшаве, находится, и спросил, как мы можем вам помочь. Он говорит, пошлите образованных людей. Потому что люди заполняют э, бумаги, и они просто в стрессе находятся, они с ума сходят. Он говорит, у нас здесь группа. Мы э, выучили всю эту э, все документы в Польше. 12 часов мы в Варшаве стоим перед посольством Польше и помогаем людям заполнять анкеты. Покупаем им еду И памперсы И я яда за помощь Но ничто лохзор бачува, лохзор бачува, Не заменит молитву и покаяние Покаяться и покаяться Кто помнит Аким? Кто а я Аким Акима. Кто помнит Аким. парень с Киева был Аким у нас? Рофе, помнишь, да? Врач он сейчас в Германии он сказал, что на границе Украины и Польши одна израильтянка, только на иврите она разговаривает кисоот, поставила э, кресло э, стульчики, возле нее был перевозчик. И она на иврите проповедовала. А нашим А проповедовала Иешуа. И люди каялись, просто садились на эти стулья, сидели, слушали ее и каялись. Множество. Но этот парень с Варшавы говорит, нам не нужно э, проповедников, сейчас нам нужно тех, которые знают язык и могут помочь. Если кто-то хочет сообщины, поговорите со мной, мы посмотрим, можно ли это организовать вашу поездку. Я за то, чтобы помогать. Вам понятно, на какой я стороне? Но вместе с этим, когда мы говорим про черного коня, это, это из-за того, что в природе есть недостаток баланса и, и нужно только покаяться больше делать нечего и просить у Бога помощи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 И слышал я посреди четырех животных говорящих: хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий. Еле же вина не повреждай. А канзе Здесь есть голод сегодня утром я прочитал новости из-за того, что происходит война между Россией и Украиной очень сильно э, пострадало производство пшеницы и производство масла и естественная реакция, то что где-то на 30% хотят поднять цены на все эти товары первой необходимости. Здесь вещи, которые говорят нам про очень про логистику. Но когда я читаю, также написано, что мас... не поднимать цены на масло и на вино. Почему? Шемензайд. На оливковое масло. Йодгам, чува, нахона, может быть, это правильный ответ, я не а знаю. Они, они шили, я шилха, у... я дам вам мое толкование, может, твое толкование более правильное, я не знаю. Yeah. Вино и секира, они немножко делают разум замутненным. И тогда человек меньше кричит. Он больше пьет. И меньше критикует правительство. А почему написано про оливковое масло? Когда мы видим оливковое масло или елей в священных писаниях, это символизирует Святого Духа. 바, 바, кифин, кодеш, Возможно каким-то образом Бог таки, э, дает нам искать э, помазание Божьего Духа Но я думаю про более простое толкование Мы знаем, что идолопоклонники Изливали елей на своих идолов. Это была часть поклонения идолам. И все зло, которое распространяется в этом мире. Его цель это увести людей от истины. Uh, сделать их uh, просто пригвожденными к этому, لدוגמה, например, свести их с ума. Кто из вас, например, утром рано просыпается, фейсбук, открывает Facebook, и там есть кнопка TikTok. Ты нажимаешь на эту кнопку, и там есть такие маленькие видеоклипы. В основном они смешные. Ты пролистываешь их, пролистываешь, еще пролистываешь. Потом ты смотришь на часы, прошли 30 минут это идолопоклонничество это, тех, это техническое технологическое идолопоклонничество это вас с ума сводит так же когда ты пьешь 300 грамм водки то же самое потом ты ходишь ты ходишь с замутненным разумом и ты уже не критикуешь никого. А ну, уже ничего не ищешь. Может, я хочется просто отдохнуть, пойти поспать. Или еще 300 грамм выпить. Послание к римлянам, первая глава с 28 стиха написано из-за того, что они не заботились иметь Бога в разуме то Бог предал их безумству и و... Есть разные выходы этого сумасшествия. В то время люди участвовали в оргиях гомосексуальных и лесбийских. Сегодня это тоже происходит. И также есть другие способы, как можно сойти с ума. И что нам нужно делать? Господь, дай нам глаза, которые видят истину. Молиться за это. И, а, И а, реагировать правильно на правду. באמצע כל הדברים הקהים והשחורים האלה בסרידין <посередине> всех этих темных и черных вещей שאנחנו קראנו עד כה כתורם мы прочитали до сих пор עדיין קיימים דברים טובים שאלוהים נותן לנו יוזמה также и существуют хорошие вещи, и Бог дает нам инициативу участвовать в них. Ты видишь, что человек под каким-то давлением подойди и поговори с ним. Молитва за исцеление действует не только в среде верующих. Если ты чувствуешь, что кто-то нуждается в твоей молитве, иди и помоли за него кто последний раз помнит что проповедовал ешуа улайта пашут может быть ты чувствуешь э, эту нужду, иди и помоги и также у тебя есть семья правильно воспитывай своих детей если ты постоянно будешь под параной и расстроенный то что ты передашь своим детям? Построй планы Возможно, не все твои планы э, сбудутся Вот ты пытался, ты планировал что-то Есть выражение на русском языке Дорогу осилит идущий Если ты идешь, то ты преуспеешь Но если ты только сидишь и плачешь вот. Ничего не будет работать Сус харви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 А а это четвертый конь, Это комбинация первых трех. После всего сумасшествия приходят голод и войны, и естественно эпидемии. разные эпидемии. И я не знаю, в какую часть историю а, занести то, что происходит сейчас. Много лет назад, мой хороший друг, говорил со мной про теологию. они эти Banu, И я был так очень уверен, что мы живем во время перед миллениумом. הסבל, и мы ожидаем 7 э, лет страдания. Рамаших, вахарит, ישуа, и потом приход Мессии и тысячелетнее царство его здесь, на этой земле. -зе улай, нахон, улай, и тогда этот парень сказал, не может и прав, а может быть нет хурбан бета бельват может быть книга откровения говорит про период разрушения второго храма катастрофа потому что это была катастрофа для еврейского народа это было сквернение свищи святого места от в но все эти э, знаки, описанные в Откровении, можно применить к разным периодам в истории. Возможно, он прав, возможно, нет. Я не знаю. Но из всего этого рассказа я хочу сказать вам, принцип мера за меру существует. Если перед тобой стоит выбор выбрать все добро и зло, и неважно, что будет, какие будут добавки, всегда выбирай добро. Тогда для тебя вся вселенная будет работать на добро. Проси глаза, которые видят правду. И а, просил Бога мудрости, чтобы тебе быть актуальным в эти дни. Я хочу прочитать из книги Матфея 24 глава. 4 стих. Еще сказал им в ответ, берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить и о машиях и многих прельстях, а также услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, этому всему надлежит быть». Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам, все это начало болезни. И тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и плестят многих. Я читаю до 14 стиха. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет Евангелие Царствие по всей земле. Во свидетельство всем народам и тогда придет конец. Нам нужно молиться. Бог дай нам глаза ясновидящие. Нам нужно смотреть на него, а не новости. Нам нужно участвовать в его работе. Я сейчас вижу две его работы. Алия и Евангелия. И также помнить, не забывать что несмотря на то, что книга Откровения говорит про достаточно разочаровывающие вещи, это только одна сторона на монеты, на второй стороне семья, у нас есть надежда и радость и способность продвигаться вперед. Вы со мной? Подумайте о том, что я говорил. Давайте мы помолимся Отец наш небесный Я прошу у тебя милости И помоги нам стоять за правду Если у нас есть проблемы с кем-то помоги нам примириться прости нам наши грехи как мы прощаемся грешившим против нас и не веди нас в искушение но избавь нас от лукавого Помоги нам, Господь, помоги нам быть инструментами в твоих руках, и, и как ученики Иешуа творить истину на этой земле. Я, Я опять молюсь за э, всех пострадавших на Украине я молюсь Господь, чтобы ты принес милость и утешение и полное исцеление я видел ужасно жестокие вещи на канале Телеграм я еще раз говорю, у меня нет права говорить об этом позиция Шилройки азор. Но с позиции лидера общины я просто молюсь чтобы Бог помог. <связывая> <связывая> я знаю, что у вас есть родные там. Я молю, чтобы Господь помог. Многие мне э, засвидетельствовали о том, что родные смогли спастись и выйти из, этого, из этой территории. Я благодарю тебя, Отец, потому что ты услышал наши молитвы. Отец наш Небесный, будь близок нам в это время. ותביא שלום על כל ישראל. ופרינסי מיר всему ישראל. ועמי ישו המשיה.